Погромче сделай. Эдверта, ты его помнишь почему рука лицо рука лицо Я записала это диспер. Убираю. На тебе в глаз. Я записала котырю очень давно. А ты его говно. Я обош ⁇ без припева А вот и он. Рука лицо. Рука лицо. Больше не знаю, что дальше писать. А Телл, ты в говно. Эдвард, открый руку. У меня сейчас мое. Рука лицо. Рука лицо. Я мистер Ренгаб. Я мистер Ренгаб. И больше никто. А ты в говно. Я сам записал трек. Очень давно а ты его говно я обошелся без припева а вот и он руколицом руколицом ты сказал, что я записал текст ну ты чмо ну ты чмо в общем, ребята, вы только что послушали мой клипчик, первый клипчик на моем канале скоро выйдет по на в через месяц уже ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Мистер НГАВ, всем удачи, всем пока.